Знаешь, я для себя, как только начал делать композит, я открыл для себя такое количество очень интересных вещей, что э, мало... Вот композит, чем хорош, э, он дает реальную... Воз... Мы в поле других людей, мы другие. Вот мало того, что я узнаю себя, что я такой, да что у меня такая механика, но я должен понимать, что каждый раз, попадая в поле другого человека, я не я. Я, я, я меняюсь полностью, ну, давай, видите, не, <laughs> не полностью, скажу, а как бы да. композит. Что... Композит это uh -huh. наложение двух карт. Допустим, смотри, вот Марина сейчас привела пример, Не нее шестые ворота, там в национальном центре у меня а, канал целый. Если бы у меня был не целый канал, допустим, а 59 девятые ворота, то у нас бы реально здесь был электромагнит, так называемый, который проживается людьми, как эмоциональное, как, как, как что-то такое вкусное, невероятно искрящее. То есть ты попадаешь в поле этого человека, и тебе в кайфа, вообще просто тебя прет. Ух, у вас на двоих качества появилось новое, ну, жизненная силы появилась. Вас что, на, на какую-то тему вместе прет. Ты вышел из этого поля, бас, тебе это качество пропало. И это прет, оно так, как сближает людей, дает им какой-то дополнительный ресурс, так по сам, при совместном проживании, когда люди вместе, оно уже часто является причиной конфликта. Потому что там уже и будет. А вот больше здесь сразу движения. возникает такое, а, такая аналогия, да, если кто-то когда-то ходил на тренинги, на массовые имеется в виду тренинги, да, когда большое количество да. людей, и когда они опыляют. определяются всеми вот этими каналами, когда ты понимаешь, что зажигаешься вообще от всего, как звезда на небе. Но а, когда ты выходишь из этого поля, ты попадаешь в ту структуру, которая да, у тебя раньше да. была, у тебя привычные свои композиционные моменты, и ты как бы раз и все, и все энергии куда-то делась. И отсюда возникает вопрос, что вас там зазомбировали, вас там запрограммировали. На самом деле нет, это всего лишь механика. Всего лишь механика тех прилетающих композитов. У ну, вас там полос. зазомбировали и запрограммировали. Вот я вам сто процентов могу сказать. Я вот в последнее время стал антитренинг такой ходячий. Объясню почему. Потому что я точно знаю, что если этот тренинге нет ничего плохого. Просто это в одну кучу собрали кучу инструментов, которые не все для конкретного человека. Вот а тренинг это что-то такое среднее для температур палате, А так как мы уникальны, то каждому человеку есть необходимость прокачивать какие-то определенные навыки, какие-то ему вредные, просто категорически вредные. И так как все тренинги, они более менее направлены на то, чтобы сделать из нас манифестора, ну как, на, вот возьмите любой тренинг, который про успех, это тренинг для манифесторов. Тогда на этом можно эфир заканчивать. И все, кто сейчас в прайде, сказали, ты сволочь. Нет, ну, а что, не так, что, да? Вот, да. У каждого человека есть своя уникальность, и я бы сказала свое мнение по поводу тренингов, да, потому что 70% людей у нас генераторы, и вообще все тренинги для генераторов, чтобы их и из них сделать манифестов, чтобы они манифестировали да. то, что они то, хотят. что как раз они в жизни и так но вот, они а, этого образ... делать не будут, а, не и здесь будут. получается конфликт, потому что в голове у, у бедного генератора сразу создается чувство вины, что я какой-то не такой. Во-первых, он уходит в голову. Это да, первое. И это <свяк> уже неправильно. <свяк> да, это это уже спускается не башка, это, от, это его отделяет от его а, основной стратегии слушать свой сакральный отклик. <свяк> а сакральный отклик это такая вещь, которая настраивается не одним днем, ни одним месяцем, а иногда не одним годом. И результаты, результаты там получаются далеко не сразу, и лучше с подготовленным тренером, специалистом, который может сакральных сессий провести эту штук 10, чтобы ты хоть как-то начал там это вот, очну не 10, я уж там загнул, конечно, хотя бы одну. Ну, значит, возвращаемся к стратегиям, да. да, то есть мы рассмотрели генератор-проектор, мы рассмотрели манифестор-манифестор, давайте теперь рассмотрим а, такое очень редкое сочетание, потому что этих людей вообще очень мало, рефлекторов, да? Давай посмотрим, так что такое произойдет, если у нас встретится проектор и рефлектор. Они вряд ли встретятся. Ну, помечтаем. Ну, во-первых, что такое рефлектор, важно понимать. Рефлектор это полностью открытый бодиграф, то есть там нет ни одного определенного центра. Человек, который везде там огромное количество спящих ворот, который активизируется, то есть он меняется очень сильно, в поле других людей, у него технологая аура, которая позволяет ему быть хоть как-то защищенным в этом мире от прямого воздействия других людей. И э, рефлекторы, они здесь для того, чтобы отражать имеющиеся состояние, имеющегося общества, и там отражать других людей. И когда человек не знает э, своей вот этой вот темы, да то он все время задачен понять, э, что со мной происходит-то, что-то я какой-то не такой. Они реально не такие. Они реально понимают, что они никуда не вписываются. Они пытаются вписаться, а они сегодня здесь вот одни, завтра другие. И когда э, рядом мама находится, не понимающая, что он рефлектор, она начинает его за это каким-то образом пытаться обусловить, мягко говоря. Потому что ты че? Ты кто вообще, чувак? Ты что, я, я тебя не понимаю? Ты, чё, ты сейчас вот один был, сейчас рад, другой тут. А он рефлектор, он, он попал в одно общество, он один, попал в общество в другое, он другой. Это точно так же, как вот Марина, допустим, да, если ее в детстве наказывали за какие-то эмоции, то родители совершали преступление. Почему? Потому что эмоция не ее. Она пришла в поле эмоционала другого и ее прет. И она не может с этим ничего сделать, она неуправила, она боится этих эмоций. А когда маленький ребенок проявляет спонтанно какие-то эмоции в магазине. А они не его. Его начинают наказывать и говорят, возьми себя в руки, ты почему тебя неправильно ведешь, ты должен себя вести как положено. Как он может себя вести, он не умеет управлять своей эмоциональностью, он для него является большим открытием и неожиданностью и вообще чем-то страшным. Скажи, пожалуйста. Вот, точно вот, так же для рефлектора. Вот смотри, рефлекторы проекторы. У проектора чаще никогда. всего, да, у проектора. Ну, будем рассматривать, что у него голова определена, у проектора. А рефлектор, поскольку он полностью не Почему рефлектор не очень часто и определенная голова? Ну, мы сейчас рассматривали проектор а, ну, с определенной так. головой, да? Mm -hmm. У него нет энергетических центров, но, допустим, определена голова. И тут приходит к нему рефлектор. И мысли, тема, ну, как бы, картина мира вот этого проектора, она перекладывается на рефлектора. Не всегда. Да. Они все таки здесь защищены. Рефлектор, он здесь такой, что... Он, он, он, не, он не хавает то, что там на него перекладывается. Он, они почему и являются... У них же есть считала, время. Что... Подумать месяц. Конечно, они полностью лунные. Конечно. Угу. Подумать Мы месяц. И вы должны понимать, здесь, что если в вашей семье есть месяц. рефлектор, да... Вы вообще что решение это, принимать это не мне, быстрый мне, человек. Не депутат от слова совсем. <свят> Тут есть, я на что не быстро? Я эмоционал. Мне вообще решение принимать нельзя. То я прямо сейчас, прямо здесь. То рефлектором и месяц думать вообще. И, лунный месяц. Вот Пока лунный цикл не пройдет, они не могут принять решение. Только тогда у них проявляется ясность. Как это? Потому что в течение месяца они проживают все, что с ними происходит. Они и генераторами являются, они являются и проекторами, они и манифесторами проживают себя. Они разные. И э, здесь, если говорить э, про союз рефлектора и э, проектора, то рефлектор будет зеркалить проектора, а проектор будет жить со своим зеркалом. Блять, это пиздец. Я что не могу сказать? Ребята, вот ты как, Вот в каком состоянии ты пришел, ты вот то и получил. Ты мало того, что это. Плюс э, ко всему, э, беда для рефлектора. Рефлектор, который попал в поле проектора ментального, негативно, постоянно лав... славливающего там что-то вот где-то там во внешнем мире приносящего домой, это жуткая история, потому что рефлектор в этот момент будет превращаться в унылое говно еще больше. И э, рефлектору надо научиться выбирать аудиторию. Для него очень важно, в какой среде он находится. Для него проще простого, вот он хочешь быть богатым, иди в богатый клуб, устройся там каким-нибудь, э, работать, я не знаю, ну, этим, камивая ну не сторожем. сторожем, да. Будь просто среди богатых людей. Ты через год будешь богат. Они впитывают, ментальные впитывают они, как бы, они очень хорошо через себя пропускают вот это. Все ту среду, в которой они находятся. И они самые лучшие актеры. Вспомните Андрея Миронова. Да. Это человек, я вот все время, где я сейчас вспоминаю, когда узнал, что на рефлектор действительно так. Он не знал, кто он. Андрей Миронов всегда был актер. Я ни разу не видел его как вот, знаете, вот есть иногда актеры, актеры, которые играют роль, а иногда они вот дома сами собой являются, являются вот. Uh -huh. Миронов он не был никогда сам, сам, он рефлектор, он всегда, все время играл, он гениальнейший актер, который, не зная своей стратегии, uh -huh. А как ты думаешь, ему то, что мама была актрисой? Конечно, безусловно, он поэтому и стал актером, uh -huh. потому что он в этой среде был... На... Очень сильно обуславливался этим, понятно. А представьте, если, допустим... Плюс у него предрасположенность к этому. Если кто-то с определенной головой, со, со своим определенным энергетическим центром, да, но очень хочет быть актером, очень хочет быть из ума актером, при этом не эмоционален, при этом у него не определено горло, при этом он а, просто из головы, он так решил. Как вы думаете... Какова его судьба будет в актерской деятельности? Насколько будет трудно ему пробиваться и показывать, что он талант?